С кем делать коллаборацию как выбрать блогера для коллаборации всем привет с вами надежда шадрухина интернет предприниматель эксперт в области youtube в предыдущем видео мы говорили о видах коллаборации и сегодня поговорим о том с кем же сделать эту коллаборацию мои советы будут следующие ищите блогеров со схожей тематикой и интересами аудитории. Лучше всего подойдут каналы на ту же узкую тему. Но если блогер снимает лайфстайл контент, ему стоит ориентироваться на интересы аудитории, исследовать ее пол, возраст и предпочтения. После этого искать блогеров, которых смотрят примерно же, э, те же люди. Тогда коллаборация понравится подписчикам обоих каналов и добавит аудиторию далее выбирайте блогеров с близким числом подписчиков плюс-минус 30 процентов если у вас меньше подписчиков заинтересуйте потенциального партнера предложением которое компенсирует разницу вы можете взять на себя часть работ например монтаж и продвижение лучше всего аргументировано и объяснить почему сотрудничество с вами в конкретном формате будет выгодно человеку почему и как у него увеличится количество подписчиков повысится активность аудитории или внимание со стороны рекламодателей следующее анализируйте контент специальных партнеров видео должно быть хорошего качества и иметь описание также обращайте внимание на регулярность кто-то выпускает ролик раз в месяц кто-то через день у каждого блогера свой график выхода роликов но он должен соблюдаться в противном случае автор канала теряет интерес подписчиков значит коллаборация с ним не будет эффективна и анализируйте активность аудитории партнера смотрите как часто и какие комментарии оставляют под его роликами как часто делятся ими используйте для этого сервисы анализа аудитории боитесь предложить коллаборацию не бойтесь если блогер подходит для коллаборации, пишите. В худшем случае ваше письмо проигнорируют или откажут в совместной работе. Но на русскоязычном ютубе тысячи блогеров, среди которых вы найдете партнера для коллаборации. Видео было полезным, ставьте лайки, задавайте вопросы в комментариях под видео, подписывайтесь на канал и до новых встреч, встреч в следующем видео. Пока!